Приветствую всех, на связи Давид Ризаев. Я председатель Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Уже четвертый год октябрь заканчивается для нас праздником. 31 октября – день аукционного брокера и день рождения компании NAP. В первую очередь я благодарю и поздравляю наших партнеров, наших аукционных брокеров – Спасибо вам за качественную работу, за честное партнерство с инвесторами, за то, что вы гордо несете звание аукционного брокера. Большинство из вас заключает такие сделки, выигрывают такие лоты, за которые многие бы и не взялись. Вы не боитесь сложных сделок, смешанных лотов, трудоемких торгов. 31 октября 2016 года мы создали ассоциацию аукционных брокеров и все это время являемся лидерами данной отрасли. Итоги четырех лет работы на АП. это более 7 тысяч обученных аукционных брокеров, 7 открытых обособленных представительств в регионах, 350 представителей в 68 регионах Российской Федерации. Ассоциация заняла 20% доли рынка торгов по банкротству, выкупленное имущество на 35 миллиардов рублей за 4 года, 200 миллионов рублей чистые прибыли заработала ассоциация для наших инвесторов. И это только начало нашего пути. Безусловно, это заслуга нашей команды и наших партнеров. НАП – это сила, НАП – это люди. Всем действующим брокерам я желаю ликвидных лотов, крупных сделок, достойных организаторов торгов и арбитражных управляющих. Начинающим брокерам желаю смелости, ликвидных лотов и щедрых инвесторов. Также помните про экспертность, обновление знаний и про постоянную практику. Это… Ключ к вашему успеху. Мы ценим каждого участника большой команды НАП И наши двери всегда открыты для новых знакомств. Всем до встречи в большой семье НАП. Еще раз всех с праздником!